Первое, что необходимо сделать, когда ты запускаешь свой аккаунт или он у тебя уже есть, тебе надо понять цель твоего аккаунта, ради чего ты его запустил, что ты от него хочешь, хочешь ли ты зарабатывать деньги, хочешь ли ты найти себе вторую половинку, хочешь ли ты стать брендом, человеком-брендом, который будет популярным, будет приносить тебе, ну то есть твое имя начнет приносить тебе деньги. Хочешь ты просто посмотреть какие-то там, я не знаю, шуточки, что-то почитать полезное. Тебе необходимо определиться, потому что не определившись с целью твоего аккаунта, ты не знаешь, какой контент тебе, какой фото-контент, И ты начинаешь просто как балаз, как мусор скидывать. И таких аккаунтов полно. Каждый второй аккаунт в Инстаграме заходишь, и там просто мусорка. Ну, каждый второй, это, наверное, утрировано, тут, наверное, из 10-8, они как мусорки выглядят. А надо сделать аккаунт красивый, если ты преследуешь определенную цель. Поняв, какая цель твоего аккаунта, тебе необходимо определиться, кто является моей целевой аудиторией. И здесь надо конкретно понимать, кто они, кто эти ребята, кого я хочу видеть, как своих последователей. Если взять меня, то я качаю личный бренд, я качаю позиционирование. И моя целевая аудитория – это ребята, которые хотят деньги в Инстаграме, в Фейсбуке, на Ютубе. И я помогаю им при помощи личного бренда, при помощи отстройки от конкурентов увеличить продажи в 2-3-5 раз. Понимаешь, я понимаю, моя целевая аудитория – это ребята, которые работают в сетях. Соответственно, зная, кто моя целевая аудитория, я могу понять, а какие боли являются моей целевой аудиторией. И это следующее, что ты должен сделать. Ты должен понять, какие боли есть у моей целевой аудитории. И под словом «боли» это не значит, они хотят заработать деньги, к примеру, да, или они хотят быть успешными, они хотят быть счастливыми. Это не боли целевой аудитории. Боль – это конкретно наболевшее. Когда человек подходит и спрашивает, а где, а почему, а как, а что, а зачем. Это в форме вопроса. Он задает те вопросы, а как похудеть, на какую диету стоит делать или не делать, а что нужно кушать, понимаешь? Или если брать мою целевую аудиторию, ребята задают вопрос, а как увеличить продажи, а почему мой блог не продает, а как оформить, а какие фотографии? То есть более это конкретные вопросы и тебе необходимо записать от 20 до 50 боли твоей целевой аудитории, хотя их должно быть и 100. Ну, хотя бы начни с этого, запиши 20, минимум 20, а хотя бы, ну, там, до 50 более твоей целевой аудитории в форме вопросов. Это то, что они спрашивают. Если ты садишься писать и ты не понимаешь их боли, то здесь надо понять два момента. Тебе надо качать дальше твою экспертность, повышать ее. Здесь нет ничего в этом плохого. Ну, просто надо понять, что ты еще, ну, не шаришь конкретно в этой теме, в твоей теме. И тебе надо дальше качаться. То есть читай, смотри лекции, смотри тренинги, прокачивай себя. И помимо этого, тебе надо общаться с твоей целевой аудиторией, стараться им помочь и понимать, что они спрашивают, что они говорят, где у них болит, чего они боятся, чего они хотят, о чем они мечтают. И вот это ты все записываешь. И вот эти боли, когда ты заберешь, соберешь их много, я расскажу конкретно, что делать с этими болями. И последнее, что я хочу сказать, у нас сейчас идет время, другого маркетинга, время поменялось, мы не смотрим больше телевизор, мы не читаем больше газеты, и где тогда бизнесменам брать эту аудиторию, на которой зарабатывать деньги, где включать рекламу. Сейчас пришло время контент-маркетинга, нужно необходимо, необходимо, жизненно необходимо, если ты хочешь зарабатывать деньги, учиться работать через контент, через фотографии, через текст.